Теперь вот давайте рассмотрим вот такой вопрос. Смотрите, а от чего человек может как, как мы вообще живем? То есть можно сказать, что мы живем следующим образом: мы просыпаемся. И здесь у нас начинается выбор. Мы можем себе говорить мысленно или вслух слова: Мне нравится, и Мне не нравится. То есть «мне нравится» приводит к тому, что чувства накапливаются позитивные, мне не нравится, что чувства появляются негативные. И вот как происходит. Вот смотрите, люди стремятся к Богу. И человек, который живет, и говорит, «мне нравится, я там стала, мне нравятся вот ä, те люди, которые рядом со мной, ä, мне нравится там еще что-то». Если человек говорит, «а мне не нравится человек, что не идет к Богу, вот можно у меня спросить». Нет, конечно, он… Помогает себе сделать жизнь так, чтобы она ему нравилась. Чем он помогает себе? Принимает алкоголь. Когда человек принимает алкоголь, то ему начинает жизнь нравиться. То есть фактически можно сказать что человек хочет принять алкоголь и хочет принимать наркотики для чего чтобы ему начала жизнь нравится то есть он приходит к тому что его начинает эта жизнь удовлетворять у него появляется желание а вот почему алкоголики пьют тут такой вопрос сразу же я хочу сказать такой совет и сразу же такой ответ вот смотрите как все устроено допустим я живу и целый день произношу себе, мне нравится там теплая одежда, мне нравится вот эта женщина, мне нравятся мои дети, мне нравится мой дом, мне нравится там еще что-то. После этого мне нравится, как я поел, мне нравится, что я поел, мне нравится, куда я еду, мне нравится листья, мне нравится солнышко, мне нравится и так далее. То есть фактически я подчеркиваю всего лишь проявляющихся и незаметно мимо меня уплывающих или улетучивающих вместе с прошедшей моей жизнью чувства, которые я до этого не испытывал или упускал, как бы не подмечая их. Но зато, когда человеку начинает что-то не нравиться, то это выглядит так. Смотрите, как это омрачает человека. Не нравится, нам кажется, что больше, чем нравится. Мы зацикливаемся на не нравится. Не нравится это, не нравится это, не нравится женщине, не нравится еда, не нравится порядок. Не нравится, как называют, не нравится, во что я одеваюсь, не нравится, как я выгляжу. Не нравится, не нравится, не нравится. И как же можно сделать так, чтобы начало нравиться? Но от чего человеку может нравиться или нет? Вы знаете, что может нравиться просто наша жизнь, если человек начинает это подчеркивать у себя и говорить, от малого может нравиться. Ведь человеческая жизнь ⁇ это рост от малому к большему. Именно поэтому, когда человек, допустим, добровольно выбирает информацию которую он выбирает в интернете который его может обучать то он может эту информацию выбирать по принципу ему нравится или не нравится то есть Скажите себе, вот, допустим, вы смотрите бомжей там каких-то, или смотрите там хейтеров, или смотрите каких-то людей, которые ругаются и так далее, и вы ждете, что дальше, возможно, что-то начнет происходить дальше более-менее хорошее, а вам не нравится, вам нужно себе признаться и сказать «мне не нравится» и переключить это. Найдите для себя возможности переключать то, что вам не нравится. Переключать там поющих или говорящих гадости, переключать алкоголиков, переключать идиотов, переключать политиков, которые орут, обвиняют друг друга и не хотят смотреть за пенсионерами и не хотят дел делать ничего, ни для кого не хотят. Вот старайтесь вот таким образом собирать эту информацию. Старайтесь делать так, чтобы эта информация, которая попадает в вашу жизнь, начала нравиться.